Добрый день! Меня зовут Элина и я представляю ФГБУЦ Киминкомсвязи России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. У каких объектов учета заполняется поле «Цели создания объекта учета»?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 то есть для 10 и 30 классификационных категорий. В данном поле должен приводиться перечень целей создания объекта учета на основании технического задания, технических требований или правовых актов, в соответствии с которыми создается объект учета. Как правильно заполнить поле ⁇ Нормативный правовой акт, раздела 4, реализуемые специфические полномочия,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 Заполняется в случае отсутствия государственной услуги или функции в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг. В данном поле указываются реквизиты нормативного правового акта, на основании которого предоставляется данная государственная услуга, исполняется функция. Как правило, Нормативным правовым актом, на основании которого предоставляется государственная услуга «Исполняется функция», является положение об органе государственной власти. Также указанный документ должен быть приложен в виде файла в поле «Нормативный правовой акт». Как формируется уникальный номер реестровой записи в Реестре территориального размещения технических средств информационных систем? В соответствии с разделом 5 «Порядка внесения сведений в реестр территориального размещения технических средств информационных систем» утвержденного приказа Минкомсвязи России от 7 декабря 2015 года номер 514 «Уникальный номер реестровой записи» формируется система координации автоматически «При внесении сведений в реестр».